Как ни смешно, но зачастую он не такой, как себе представляют многие. Теперь шаг пятый – повторные продажи и работа с лояльными клиентами. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фишки про Инстаграм, ТикТок, Ютуб и прочее, прочее, прочее. Лайк тоже не будет лишним, приступим! Не каждая скидка, которую предлагает ваш бизнес, должна быть доступна абсолютно всем. С помощью эксклюзивных скидок вы можете поощрять существующих клиентов и стимулировать их к совершению дополнительных покупок. Вы можете обратиться к своему списку адресов электронной почты VIP, но есть лучший способ укрепить отношения в Instagram. Используйте ярлыки в Директе, чтобы найти своих текущих клиентов, связаться с ними, отправив промокод в личных сообщениях. Используйте комментарии и эти личные сообщения для развития ваших отношений. Просто подпишитесь на лояльных покупателей и взаимодействуйте с их контентом. Когда вы взаимодействуете с клиентом, предлагайте им делиться своими мыслями и опытом в Instagram. Если они предоставляют отзывы, обзоры или пользовательский контент, попросите разрешения поделиться, а затем поблагодарите своих клиентов публично. Положительный отзыв рекомендует бизнес и затрагивает реальные проблемы и цели клиентов, превращаясь в рекомендации, которые могут конвертировать новых потенциальных клиентов. Чтобы привлечь внимание, используйте функцию напоминаний в Instagram. Клиенты могут нажать, чтобы получить уведомление, когда акции активируются, чтобы они не пропустили предложение с ограниченным количеством. И как не смешно, но вот эти простые шаги смогут повысить ваши продажи без вложения в рекламу. Не надо искать тайных знаний секретных технологий. Все намного проще. Вам не понадобятся суперспециалисты. Все это вы можете сделать сами. Вам не понадобятся вложения, ведь вам и так есть куда их потратить. Просто сделайте рассказанное и зарабатывайте. Прямо здесь и прямо сейчас. Ну а мы с вами не прощаемся. Подпишитесь, чтобы не пропустить полезную информацию. Задавайте нам свои вопросы в комментариях. Не забудьте поставить лайк. До скорой встречи!